Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на сегодняшнем обзоре, в котором мы рассмотрим новую АТС компании Ястар. Это АТС Ястар серии П. АТС поставляется в такой вот картонной коробке. Значит, на коробке у нас есть надпись Ястар. Также на другой стороне боковой стороне коробки у нас есть надпись IP-матика. Вот. И э, на другой боковой стороне у нас э, есть э, бирка, которая, этикетка, которая показывает ее IP-адрес, серийный номер и другую как бы системную либо, э, информацию о поставке, да, логистическую информацию об АТС. Давайте откроем коробку, посмотрим, что же у нас внутри. Открываем. А внутри у нас АТС аккуратно, красиво уложено на э, поле пропиленовых держателей. Достаем. Вот она наша АТС. Ладья, ладья, вот таким способом. Далее достаем э, дополнительную коробку с принадлежностями. Сейчас посмотрим капитацию. Так. Распаковываем АТС. Достоянное из пакетов пакета. И вот у нас такое вот красивое изделие. Э, красиво. Покрашенная, вот аккуратно выведены разъемы, красивая передняя панель. Вот такой вот у нас красавец поступил к нам в продажу. В ближайшее время будет вебинар, в котором будут рассматриваться возможности данной серии. Вот. А сегодня мы рассмотрим только внешний вид и комплектацию изделия. Вот. Давайте откроем коробку, которая находится находится принадлежности. Сверху у нас лежит гарантийный талон компании Pimatica. Далее у нас расположен шнур электропитания, пачкорд для подключения тест к локальной сети. Крепление в 19-дюймовую стойку с болтиками и тут болт заземления. Далее у нас идет крепление для установки ВТС жесткого диска формата 2,5 дюйма. А также две э, заглушки для установки модуля расширения. Точнее, это две панельки для того, чтобы можно было установить модуль расширения. Вот такие вот у нас две панельки. Вот у нас вся комплектация. Закрываем этот ящик. И посмотрим, что же у нас на самой АТС. А на самой АТС у нас на передней панели есть как бы, две вот эти вот заглушки, которые снимаются, устанавливаются вот эти панельки. И, соответственно, модуль расширения с интерфейсами вот здесь размещаются. Далее на передней панели также у нас логотип. У нас марка станции, модель станции. И здесь вот некоторые есть светодиоды, которые, нас что-то сигнализируют. И NFC-ридер. Вот, NFC-датчик, с помощью которого можно, используя мобильный телефон, настроить экстеншн, настроить экстеншн linkus то есть подключить его к внутреннему номеру на станции. Мобильное приложение зарегистрировать на IP-ATS. Далее на задней панели у нас вначале расположен разъем электропитания с выключателем. Вот здесь у нас есть отверстие с резьбой под установки болта заземления под установку болта заземления. Далее у нас идет LAN-разъем, вот он, Ван разъем, разъем консоли и разъем USB. Также есть слот для установки SD-карты для записи разговоров. Кнопка сброса, она утопленная. Сброс необходимо выполнять каким-то острым, например, зубочисткой или спичкой. Вот. А также два индикатора. Это старт системы, то есть работа системы, систем называется, да, и power, то есть электропитание системы. Также на задней панели у нас есть отверстия для установки антенн, для подключения модулей мобильной связи. Вот. Верхняя крышка закреплена на болты. Два с этой стороны, три с тыльной стороны и еще два с другой боковой стороны. Крышка может сниматься, в АТС могут быть установлены модули. Давайте сейчас откроем верхнюю крышку и посмотрим, что у нас под капотом давайте отметим болты открываем крышку и смотрим внутри АТС. У нас есть блок питания с защитой, вот защитным кожухом. Также у нас есть материнская плата АТС. Радиатор, установленный на процессор, и также DSP-процессор виден, слот для установки дополнительного модуля расширения для номеров и одновременных вызовов, а также разъем для установки жесткого диска. Вот, как мы видим, пространства в ВТС много. Значит, здесь могут устанавливаться модули расширения. Далее мы уже более подробно рассмотрим, в следующий раз, как эти модули расширения установить и как они настраиваются. Вот такой вот у нас вид. Внутри станции ip IPATS и Астар Сирипе. Вот такая вот она красивая. На нижней панели мы видим бирка с логотипом станции с серийным номером изделия. Также MAC адресами портов ВАН и ЛАН. И также информация о том, что к станции подключаться нужно выйти на адрес 192 5150 порт 8080 -80. вот написано что изделие изготовлено в компании я в китае город Сямы ну вот в принципе и все спасибо за внимание в следующих видео мы покажем как этот тест настраивается и в ближайшее время Эдуард макаев выступит с в котором он расскажет о возможностях, о характеристиках IPATS и ASTAR серии P. Спасибо за внимание, коллеги. До свидания.